Музыка уносит далеко, туда, где нету никого и не земной покой. Под любимые мотивы глаза закрой этой весной, чтобы лететь со мной. И музыка уносит далеко, туда, где нету никого и не земной покой. Под любимые мотивы глаза закрой этой весной, чтобы лететь со мной. На минувшее смотрит издалека, ее подвижность удивительно легка. Пренебрегая временные облака, ей не помеха Десятилетие века меняет азимут ее полета Голоса любимых исполнителей и ноты Птица памяти имеет уши, внимательно к тому, что земля не служат Воспоминания помогут эпизоды воскресить Где мы были любимы, либо сумели полюбить Чтобы прошлое и настоящее соединить Машина времени, неподходящая нить Музыка — душа, которая прикипела Глаза закрывают умело И птица памяти полетела за пределы тела Под упоительные И музыка уносит далеко туда, где нету никого и неземной покой Под любимые мотивы глаза закрой этой весной, чтобы лететь со мной И музыка уносит далеко туда, где нету никого и земной покой под любимые мотивы глаза закрой Этой весной, чтобы лететь со мной Душа и память неразделимы Композиторы, поэты, ею горячо любимы Птица памяти подсказывает им рифмы Вояет образы, насвистывает ритмы Ночью глубокой прилетела на свидание Приковала моего сознания, внимание Птица, у которой оперение Яркие воспоминания Смотрю на перья из событий, истории детства, Таирова, старый санаторий Каждое перо поочередно оживает На белый танец душу приглашает Но тело беспокоит душу Птица памяти встревожена, покой нарушен Лишь одни перья падают на мои сны В середине холодной весны И музыка уносит далеко Туда, где нету никого и ни земной покой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 И музыка уносит далеко, туда, где нету никого и не ни земной покой. Вот любимые мотивы, глаза закрой. Этой весной, чтобы улететь со мной.